У меня есть видение, что любви нет ни у кого. Есть слово, которым подменяют многие понятия, да? а любви нет. Вот я хочу жить в любви и вам того желаю. Когда есть любовь, она не может исчезнуть, она не может пропасть, она не может с ней не может ничего случиться. Ты можешь научиться давать ее больше. Да, если я маме своей 20-30 лет назад давал любви одну каплю, сейчас я ей даю 350 капель, а хочу давать 500 капель любви. Понимаете, в чем вопрос? Любовь она не разменивается. Любовь это не страсть, любовь это не привязанность, любовь это не красивые глаза, не прическа, любовь это не шуба, любовь это не зарплата, не там не ранг бюрократа. Любовь это безусловное чувство ко всему сущему в сердце и по другому быть не может. Ловляйте, напишите, пожалуйста, в своих словарях, кто, кто не знает, любовь безусловное чувство ко всему сущему она не может исчезнуть если ты любил или любила человека то ты не можешь его разлюбить потому что это ну, любовь не бывает любовь тебе не важно кто этот человек тебе не важно как он себя ведет что он говорит как он выглядит любовь это любовь а вот отношения это стройка И если вы строите их то у вас все строится если не строите то ну все тогда кирдык что может повлиять на это? Я буду повторяться, но я еще расскажу. А как вы бы хотели жить? Вот вы ожидали от человека? Запишите в словари. Ожидание-разочарование. Разочарование-агрессия. Обиды, недовольство, ругань. Это все от ожидания. Если бы вы по-настоящему любили или по-настоящему строили отношения, Договаривались, садились, разговаривали, пытались кем-то какие-то делать усилия, договаривались, как я меняюсь. Она рассказывает, как она поменяется. Я ей подсказываю, она мне подсказывает. То есть не я кому-то чего-то учу, я меняюсь. Тогда у нас идет строительство, как бизнес, да? Идет там первый этаж, смотрим что-то не так. На втором этаже мы это. Это все одно и то же. Вся жизнь – это построение отношений с собой, с бизнесом, с любимым человеком, с детьми, с родителями, там, с друзьями, вообще со всем миром в принципе, да. Ты после себя, через себя. И это работа с собой. Что вам в это поможет в работе с собой? Первое – видение. А как надо? Вот что, вот что на самом деле там вот, что там должно быть через год, через пять лет, через 10 лет? Что там вот вы мечтаете, хотите или там еще что-то фантазируете. А после этого следующий шаг ⁇ это ставим цель, правильно, следующий шаг планируем, чем будем делать. В моем случае это энергия, это метафизика, это разгребание завалов. Ну, у кого-то это там надо купить какие-то вещи или там надо договориться о чем-то, то есть планирование каких-то конкретных физических действий. А дальше все это воплощение, все мы начинаем с этим двигаться, мы начинаем это воплощать. Что я могу с этим сделать? Я научился всем этим шагам и я могу вам помочь. Я вот говорил, что э, в конце расскажу, как я могу этим, в этом помочь. Например, строить бизнес или отношения или разобраться, как мне там с домом разобраться или с своим сетевым маркетингом или выстроить отношения с своими родителями, или детьми, или еще с кем-то. А запросов всегда очень много, начиная с фигуры и заканчивая там, внутренним миром своим. Да? Что я могу сделать, что я могу вам конкретно предложить. В первую очередь мы учимся ставить цели, во вторую очередь мы учимся их исполнять, да, понимать, осознавать, что они наши или не наши, надо ли это исполнять или не надо это исполнять. Дальше мы учимся методикам очищения, дальше мы учимся методикам набора энергии, мы раскрываем каналы, естественно, у нас есть то, что сам коучинг, да, это мы отвечаем на вопросы, я задаю вопросы на осмысление, плюс, у нас, честно признаюсь, нечистый коучинг, я еще, наверное, вы, может быть, не все знаете, я гипнолог профессиональный, я учу людей работать со своим мышлением, я учу людей построить цель так, чтобы она... Чтобы не надо было ее засовывать, вбивать в голову, да, чтобы она сама мягко туда входила. Поэтому у нас специальные практики и на это идут. Ну и естественно завершающий цикл мы учимся растворять цели. Это у нас все идет в перемешку, потому что мы там вот сейчас, например, в первые две недели мы учимся ставить цель, но уже и на первой неделе у нас были практики, и на второй неделе у нас уже, естественно, идут практики, а дальше практик будет все больше и больше. И цели мы пишем, например, за месяц мы пишем, я предполагаю, я даю задание на 30, 20-30 целей я даю задание. Ну, кто-то успевает написать 7, кто-то написать успевает 50. Вот сейчас я смотрю, у некоторых на данном этапе за 2 недели занятий, у некоторых 7 целей, а у некоторых 15 целей. То есть процесс идет у людей по-разному, ну, я надеюсь, что будут догонять. Кому это нужно, естественно.